Откуда берется доверие, ну вот вообще истоки доверия, когда родители ждут ребенка, они для него организовывают пространство, когда молодожены, так скажем, говорят все внутри себя, все, мы готовы иметь детей, мы готовы зачинать ребенка, мы готовы его воспитывать и так далее, так далее, вынашивать, да? зачинать, вынашивать, рождать и потом дальше воспитывать они для ребенка формируют некоторое пространство. Они для ребенку говорят, что на тонком плане, душе ребенка, говорит, вот здесь вот твое пространство, вот сейчас пространство в животе у мамы, да, потом пространство вот тебе коля... ну, кроватка, комната, живи здесь, развивайся. То есть ребенку дана территория, дано пространство, это пространство как физическое, так и энергетическое. И ребенка ждут. И когда приходит душа, когда уже развивается плод, то он чувствует, на вот тонком уровне чувствует эмоции, когда его хотят и когда не хотят. И когда хотят, он чувствует, что вот есть пространство, которое я могу занимать, и я ему заполню все. Вот мне дано там вот, вот, вот пространство в животе у мамы. Я могу быть, я могу быть большим. А когда... Дальше такой ребенок развивается, он чувствует, что вот в фундаменте, вот в основе, в подсознании развито, развивается вот, как, вот это состояние «меня ждут, меня хотят, мне дают то, что я хочу». Когда у меня появляется желание, раньше было желание воплотиться, да, и родители меня услышали, то есть кто-то старший услышал и дает мне то, что я хочу. И формируется некоторая уверенность, у вера, то есть до веры. У это, ну, приставка у, она аналогична приставке к, до, да, то есть в корне вера. То есть понимание в том, что это будет, это случится, желаемое. До верия, да, уверенность, и, один и тот же корень. То есть, вера в то, что для меня есть пространство или для моего желания. И, но, когда ребенка не ждут, когда это случайный ребенок, нежеланный, то вот этой уверенности нет, вот этого желания нет. Вот доверия к пространству нет, потому что его изначально родители не выделили. Тогда, вот в фундаментальных вот эмоциях, вот в основе, которые еще до рождения мыслей, которые на уровне убеждений, мне нет места в этом мире. Мне, меня не ждут, меня не хотят. И что можно сделать с вот таким вот недостатком доверия, недостатком безопасности? Да, потому что доверие, оно формирует безопасность, вернее, состояние безопасности формирует доверие. Это две стороны одной и той же медали, доверие и безопасность необходимо погружаться вот в те глубокие состояния перинатальные и прорабатывать ту травму, травму. Ну, это самый глубокий да, способ проработки, прорабатывать э, травму зачатия, травму рождения, насколько родители хотели ребенка. Ну а если, допустим, нет такой возможности. Тогда быть таким родителем для себя и создавать себе безопасное пространство. вот безопас... Пространство, в котором комфортно, в пространство, в котором спокойно. И вот есть место для меня, есть пространство для меня. Вот для того, чтобы была безопасность, для того, чтобы было доверие к миру, необходимо, чтобы были некоторые жестко сформированные, жестко очерченной и удерживаемой границы и вот внутри этих границ мне безопасно, внутри этих границ мне хорошо, комфортно и я чувствую доверие тогда, да? уверенность, доверие, когда есть границы, когда есть пространство для меня.